哈哈哈哈哈哈挑食呢嗯挑食啊挑食啊哎哟哟哟哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哼各位<笑> <跳石呢? 笑> <笑><笑><笑><笑><笑> No! No! No! And is yeah is Come on. Yeah. Ha, ha, ha, ha. одежду в машинках когда говорим Поздно. Поздно. Описано, вот один, написано, туда, что там. в машине оставлять нельзя ничего. И тут ви. Олег Алексеевич. Да, Видят остальные львы. Да. Я иду на том. Вот я чего еду. стоит. Да, да, ты хочешь ее. Прав... Правильно, да. давай, да. давай. Позови. Ты ее, позови ее. ты ее хочешь. Малыш, давай, накажи где? ее. А укусила, малыш, да? накажи ее, малыш. Пусть отдаст. Она отняла человеческую куртку. Чечи спугов, то нужно. Малыш, вас вырубит. Молодец, молодец. Ну, Спасибо. Сказал, <сосы> да. За свою ошибку мы отделали с легким испугом. А на сзади сзади, сзади <сосы> так и охотится. А, а не надо аугать. <laughs> I'm so tired.